Мы остановились с вами на нашем втором моменте когда незрелые люди создают семьи и оттуда вытекают проблемы давайте об этом поговорим ширин здесь наверное надо в целом сначала сказать что незрелые ага. люди в какой-то момент вот почему тема зрелости вообще закрылась потому что так. раньше вот в те времена о которых мы говорили когда зрелость была всем понятна ей занимались и и к ней готовили и так далее. Была инициация. Обратите внимание, у всех народов на планете, у всех, на всех континентах. Вот такое было уважение к этой теме. А потом постепенно вдруг эта тема ушла, и они вообще забыли. Почему? А потому, ага. что, потому что к власти пришли незрелые. Незрелые. Вот в то время, когда зрелость была вот на такой высоте, было Были еще люди, которые не могли сдать экзамены на зрелость по каким-то причинам, по своей лени или по каким-то интеллектуальным, другим причинам. Они не могли быть зрелыми, то есть они не признавали зрелыми и они назывались изгоем. Да. То есть они жили в обществе, с ними, к ним нормально относились, но они не могли создавать семью, не могли родить не могли носить оружие и так далее, не быть избранными. То есть они были, в общем-то, ну, как говорится, вторым сортом в обществе. И потом этих вот этого второго сорта набралось все больше и больше, и в какой-то момент количество превысило количество зрелых, и незрелые взяли власть. И вот сейчас уже мы видим следствие того, что незрелые по всему миру Вообще у власти, у власти незрелые да. люди. На всех ага. уровнях, на всех уровнях. И они, естественно, ведут и политику такую, чтобы зрелые не, нигде не фигурировали, чтобы это не было такого акцента на зрелости. А тему зрелости таким образом они закрыли. Понимаете? Ага. И обратите внимание, ну вот даже свежие примеры. Я э, скажу по России, Принято образовательные программы, более упрощенные, не позволяющие вообще человеку стать зрелым. То есть школьные программы приняты а -а -а. до такого доведены уже состояния, что там человек зрелым не может быть по, по определению и так далее. То есть в обществе создаются законы, какие-то подзаконы и так далее, которые формируют уже другое общество. Общество незрелых образов людей, потребителей и вот дальше все все на этом строится поэтому uh -huh. это целенаправленная стратегия стратегия мировая стратегия глобальная стратегия зрелость не допустить к власти зрелости не дать дорогу потому что в этом случае незрелым придется в общем-то уйти со сцены uh -huh. действительно на самом деле это так то что мы видим что сейчас происходит вообще в мире да там ситуация с войной, какие-то политические моменты. Когда ты это видишь, когда ты читаешь, и вот сейчас вы рассказываете про то, что люди незрелые, ты осознаешь, что это действительно так, что есть, ну вот в верхушке есть люди, которые не внутренне не пришли к этому состоянию внутренней зрелости. И вот в таком случае, что нам, обычным людям, Антон Александрович, как нам выводить себя в этот достойный уровень зрелости? вот ты сказала, там в верхушке, где есть люди, там просто все практически состоит из незрелых людей. Uh -huh. 70% мужчин, как правило, незрелые в целом в обществе. 70%. Независимо uh -huh. от возраста. Независимо от возраста. Даже в 60-70 uh -huh. лет они остаются незрелыми. То есть, по сути, это в возрасте уже мужчина, но он по сути как Подросток рассуждает, живет так, интересы такие, ведет себя так, как подросток, как юноша, но незрелый не мужчина. Женщины да. тоже э, отстают немного в этом вопросе, но тоже, мы очень много женщин незрелых, очень много. Та женщина, которая не реализовала свою женственность, это по сути вот первый признак того, что она незрелая женщина. То есть она так и не станет. Она может родить даже детей, но зрелость, да. зрелой не станет она зрелость это более объемное состояние вот здесь ты сказала что что нам делать простым людям мы все, мы все в обществе непростые каждый человек это уникальная уникальная личность и на простоте здесь говорить не стоит просто есть те которые у власти есть те которые подчиняются власти так, так, вот, так вот что делать надо всем не только тем, кто не у власти, но и тем, кто во власти. Вообще всем людям. Надо да. становиться зрелыми. Надо осознать важность и ценность этой темы. И становиться зрелыми. Вот давайте возьмем, у нас же тема генетика, зрелости да. генетика. Возьмем одно только, одно проявление в жизни, здоровье. И как оно связано со зрелостью. Как да, связано да. со зрелостью? Здоровье. Так вот, практически все, практически все, обратите внимание, все тяжелые заболевания, начиная от онкологии и прочее, прочее сердечные заболевания и так далее, и так далее, диабет и так далее, это все признаки людей, у которых, которые незрелые. То есть болезнь, любая вот такая тяжелая болезнь говорит о том, что человек, болеющий ей, это незрелая личность. Uh -huh. Поэтому он и болеет. И это не просто слова. Я в свое время тоже оказался среди тех, кто заболел серьезной болезнью. И я, тогда я осознал причину, главную причину этой болезни, что я оказался... То есть мой возраст биологический опередил мою психическую зрелость, духовную зрелость. И я стал быстро-быстро догонять психическую духовную зрелость, и болезнь ушла. Я выздоровел uh -huh. от болезни, которые меня уже, в общем-то, списали, по сути. И тогда я, когда узнал это, я стал помогать таким образом. То есть uh -huh. в, в, в, помогая, исцеляя людей, тех, кто болеет серьезными болез заболеваниями, помогая им стать зрелыми, я выводил uh -huh. их от серьезных заболеваний. То есть они uh -huh. в болезни уходили. Так вот, это говорит о том, что зрелость, это в первую очередь бьет по здоровью. В первую очередь бьет, бьет по здоровью. Отсюда и генетические. Что такое генетические заболевания? Это заболевания, которые идут по роду, по генетике. Откуда? Где-то началось же это. Где-то начался этот процесс. Он же не из воздуха появился. Он же на каком-то колене предков появился. А каким образом? Так вот, генетические заболевания появляются в том колене у тех родственников, которые незрелые. Uh -huh. Незрелые заболели, передают эту незрелость и эту болезнь следующему поколению, uh -huh. это поколение передает незрелость и болезнь в следующем поколении. И так она, как снежный ком, вырастает, обрастает еще другими болезнями. И вот уже мы смотрим, приводим, видим результат такой незрелости, такого генетического полного заболевания рода, что в этот род уже не приходят дети. Да. В этом роду уже трудно создать семью, то есть род вымирает. Это да. все признаки того, что генетически где-то в одном из колен запустили вот этот процесс незрелости, и он ага. породил массу заболеваний. И вот наш курс Генетическое здоровье как раз... И направлено на то, что мы до седьмого колена восстанавливаем чистоту mm. рода, чистоту каждого колена, убираем зачатки генетических заболеваний. Самые, mm. самые зернышки убираем, и сегодняшний день уже для этого рода открывается сегодняшнем дне это, для этого рода открывается новая жизнь. Mm. Появляется Приходят дети, начинается процесс жизни, начинается снова дерево рода расти. Uh -huh. Именно убрав генетические вот эти проблемы, связанные с незрелостью в, в каких-то вот семи коленах, в одном из них или в нескольких, чаще всего в нескольких, приходится убирать. И тогда появляется уже шанс, что в этом роду, который уже умирал, в котором уже не приходят дети, умирают рано мужчины и так далее. То есть в этом роду начинается новая жизнь. Вот, ага. как например, вот пример того, как незрелость влияет на генетику, как создается генетическое вот это заболевание и как можно из этого выйти. Реальный, вот, реальный курс, я просто в восторге от него. Нет, да. это уникальнейший курс, который создает возможность как раз избавиться от незрелости до седьмого колена. И таким образом убрать из жизни рода все генетические заболевания, связанные mm -hmm. с незрелостью. Uh -huh. вот это только один, одно, одно направление это связано со здоровьем. Но да. незрелость влияет и на другие сферы. Угу. На самом деле, действительно, Анатолий Александрович, я своим пациентам, которые готовятся к беременности, рекомендую проходить именно курс Генетическое здоровье, потому что вот спрашивают люди тут, как называется курс. Курс называется Генетическое здоровье для того, чтобы именно подготовиться физически, подготовиться внутренним и подготовить вывести свой уровень зрелости на новый уровень. Даже если в роду были какие-то неполадки, были какие-то проблемы, еще что-то. Я всегда говорю о том, что вот вы здесь есть, и у вас есть все шансы, все возможности для того, чтобы вывести свой род, вывести себя на благоприятную линию жизни. То есть не оставаться в этом, думая, что «Ой, нет, если там моя бабушка там, с, так с тяжестью рожала, там дети умирали, или там все женщины уходили». У женщин была тяжелая судьба, значит и у меня также. Нет, на самом деле это курс уникальный, потому что и я в свое время, когда его проходила, и когда мы на потоке жизни, кстати, обсуждали среди наших участников была одна замечательная женщина среди организаторов, которая также излечилась именно благодаря. Это был один из таких важных пунктов. Она болела онкологией. И это реальный кейс, вот реальный человек, который пришел и сказал, что да, я смогла, проработав именно эту тему. Поэтому курс физическое здоровье это действительно уникальный курс, который рекомендуется не только тем, кто планирует беременность, но и тем, кто, в принципе, да, хочет вывести жизнь на новый уровень. Здесь вот еще добавлю не просто свою жизнь вывести на новый уровень но и вы вывести на новый уровень, на новые качества жизни, жизнь последующих семи колен, вот. Послед... потомков семи колен. То есть а. вы освобождаете от генетического, генетических проблем семь колен вперед своих да. потомков. Представляете, какое благо делаете для всего рода. То есть это а. действительно, а. это сейчас стало возможным, это сейчас стало реальностью, это это вообще волшебство. Мы вчера обсуждали этот вопрос. Люди делились своими результатами удивительным образом. Волшебство просто происходит в жизни людей благодаря тому, что убирается вот эта незрелость да. на, на семи коленах. И угу. незрелость, она проявлена не только через здоровье. Вот мы коснулись здоровья, но она вообще охватывает все, все практически стороны жизни создание семьи, построение отношений. Почему очень много разводов? Вот. Вы почему? Это вот бич, бич семьи, это разводы. И так вот, почему? А потому что семью создают, как правило, в 90% случаев незрелые да. личности. Угу. И вот Две незрелые личности, ну обратительно, ну, просто логически подумайте, две незрелые личности пытаются построить счастливую жизнь. Ну невозможно это. Это какие-то фрагменты счастья могут быть, но uh -huh. полностью счастливую, по-настоящему счастливую жизнь не может человек незрелый построить такую жизнь. И еще момент, тоже логически, смотрите, два незрелых человека соединяются, чтобы построить счастливую жизнь она не получается, но они хотят родить здорового, счастливого ребенка. То есть две незрелые личности надеются получить зрелого ребенка. Как то Но это не укладывается. Это парадокс. Поэтому, поэтому мы видим на сегодняшний день такое огромное количество детских болезней, такие патологии при рождении детей, отсутствие детей. Это, это все из-за незрелости. Это все из-за того, что мы выбросили из своей, жизни, из своей жизни такое понятие, как зрелость, как основополагающее качество человека для его счастливой жизни. И uh -huh. этим пользуются те, кто хочет управлять людьми. Пользуются, потому что в таком случае люди болеют, страдают и так далее, с ними легче управлять, потому что зрелая личность, она свободная личность, она, ей трудно управлять, ей, то с ней можно только договариваться и uh -huh. так далее. И поэтому я говорю, вся, всяческими методами поддерживается незрелость в обществе, незрелость в человеке. Uh -huh, uh -huh. На самом деле, да, Анатолий Александрович, и вот тут у меня, знаете, сразу же такой вопрос возник. А как, вот смотрите, нас тут смотрит очень большое количество и женщин, и мужчин, и вот они думают, да, я пойду сейчас вот на генетическое здоровье скоро, да, то есть подниму свой уровень зрелости. А вот как я уже могу сегодня и сейчас хотя бы какие-то маленькие шаги делать на пути к состоянию новому, состоянию зрелости? Но сейчас же люди все головастые, <смех> <смех> все через голову в основном воспринимают, <смех> через знания. Поэтому первое условие, конечно, это грамотность. Я считаю, нужно идти через грамотность, нужно да. читать, нужно изучать. Сейчас много чего есть, но люди в основном читают что? Какие-то там <смех> <смех> Инстаграм. <Интересные. смех> да, да, а не, не идут в глубину. Нужно вообще понимать жизнь, нужно научиться жизни. И я вот предлагаю, ну вот первый какой, первый, какой шаг сделать? Да. Понять вообще роль отца в своей жизни. Вот. Почему я говорю роль отца? Потому что большая часть семейных проблем, большая часть проблем личности, Строится на непонимании роли отца в жизни. Uh -huh. вот в Казахстане отец, конечно, он глава семьи, считается так и так далее. И то зачастую, я много уже видел в Казахстане семей, где мужчина вообще-то далеко не главный. Uh -huh. Номинально, номинально да. его считают главой семьи, а он далеко не главный. И uh -huh. мало того, ладно, главное не главное, это не это важно, неуважительно uh -huh. относятся к нему, неуважительно относятся дети, неуважительно относятся жена, женщина, и так далее. Так вот, я считаю первым шагом для того, чтобы стать зрелым, нужно понять роль отца. Роль отца это начните, сделайте первый шаг. Когда вы поймете роль отца, вы еще глубже поймете роль матери. И угу. вот это фундамент, когда вы будете более уважительно, не просто из-за традиции, да. вот надо там относиться уважительно к старшим и так далее, не понимая сути, а почему и как, угу. осознанно, уважая и любя своих родителей, старших, вы будете совершенно на другой почве стоять, и это уже будет твердая почва с которой можно сделать и второй шаг. Так вот, первый шаг это надо понять, глубинно понять роль отца в жизни и роль матери. Кстати, uh -huh. очень хорошую здесь, Шириня, я думаю, ты смотрела новую «Правду об отцах» у нас uh -huh. видеокнигу. Uh -huh. Обязательно! Да, так вот, ее тоже надо рекомендовать для того, чтобы сделать первый шаг зрелости и очень важно, чтобы этот шаг сделали мужчины. Чтобы они осознали свою роль, свои функции. Чтобы они понимали, куда идти. Они же капитаны семейного корабля. А зачастую они более безграмотные, чем женщины. Угу. И поэтому женщины их отодвигать в сторону. А поэтому женщины их не уважают. Соответственно, не уважают и дети. Потому что отец не разбирается в каких-то вопросах. А все дело в том, что нужно к нему начать уважительно относиться. По-настоящему понимать его роль, и он uh -huh. сам поймет эту роль. И вот тогда uh -huh. начинается перестройка в семье, в родовых отношениях, и начинается новый этап жизни. Поэтому первый шаг это начнем с отца. Конечно, можно по-другому, но вот uh -huh. я считаю, что сейчас есть возможность очень быстро, легко, 40 минут вот видеокнига, да, 40 минут, и ты уже по-другому смотришь. На жизнь, на отца, на мать, на отношения, на свой приход в жизнь и так далее. То есть это уже большой шаг зрелости. Uh -huh. Я с вами согласна, Анатолий Александрович. Действительно, глубина понять роль отца. И тут я хочу прям сделать ремарку, что неважно, милые женщины, мужчины, да, жив ли ваш отец или нет, воспитывал ли он вас, да, был ли он с вами в детстве, или, возможно, там произошел развод или еще что-то. Важно осознать, что внутри вас, вот пишут люди, покупала, благодарю, классно. То есть внутри вас есть гены, да, в прямом смысле, и вашего отца, и вашей матери. Без отца вас бы не было, вы бы сейчас не сидели, не смотрели этот эфир. Поэтому осознать роль папы — это важно. И причем не просто для того, чтобы выйти на какой-то другой уровень, да, а для того, чтобы вот даже в теме репродукции, когда мы вот смотрим, да, женщину, которая не может забеременеть, у которой там миомы, какие-то кисты, какие-то заболевания, всегда в какой-то момент мы все таки приходим, вот наталкиваемся на тему отца, на тему мужчины, и там всегда на самом деле будут вопросы, там всегда какие-то непонимания, какие-то обиды, какое-то или вообще там равнодушие, отторжение, то есть нету уважение, нету понимания, нету какой-то глубины любви. Поэтому вот вроде бы первый шаг вы сказали такой, да казалось бы, для кого-то подумают, ой, ну, простенько или что-то такое. Но на самом деле это все не так просто, как вам кажется. А главное, какой результат. Стоит только эту тему освоить, тему отца. Сразу в мире очень много в своей жизни, в мире вокруг тебя выстраивается очень много замечательного. Mm -hmm. Второй шаг, давайте второй шаг. Давай. Второй шаг, вот для того, чтобы действительно стать зрелым, нужно понять, а для чего ты семью хочешь создать. Вообще, для чего семья? Вот для чего семья? И многие стоят на том, что семья нужна для продолжения рода, как говорится. Ну, классическая а, формулировка. Но, да. это же, но это же формулировка животного мира продолжение потомства это чисто животная программа но у человека же другое другое состояние это же личность психически духовно развитая и здесь только говорить что семья нужна для продолжения рода это такое средневековье это такая незрелость Uh -huh. поэтому да, ты рот может продолжишь, но счастливым не будешь и детям счастья не дашь и так далее. И так далее. То есть, здесь много всего, поэтому вот понять, что семья семья создается для того, друзья, опять же, остановлюсь на этом моменте и скажу, некоторые скажут, да, мы знаем, родить ребенка, построить дом и посадить дерево. Нет, и этого мало. Это тоже mm -hmm. не очень... Это программа очень незрелой личности. Зрелая личность... Вот зрелая личность понимает, что семья создается, соединяется вот двое для того, чтобы стать более зрелыми личностями. То есть для развития. Для развития своей зрелости. Класс. Семья создается для развития зрелости каждого участника родителей и, соответственно, потом зре, создание зрелой жизни детей. Угу. То есть вот семья – это то пространство, в котором созревают мужчины и женщины, в котором они вырастают, становятся другими, объемными, замечательными, да. любящими и так далее. И много-много-много чего они становятся... Не просто мужчины и женщины, не просто пары, они становятся матерью и отцом и так далее. Потом, а потом еще бабушка и дедушки, то есть это ступени развития. То есть семья это ступень развития. Поэтому понимать, что семья создается для развития личности, на самом деле это не просто слова. Отсюда ага. много очень интересных выводов. Когда ты соединяешься, хочешь создать человеком семью, например, ты посмотри на него, на этого человека, а с ним развитие это будет. Может, у него такое же представление? Да ты нарожай мне детей и сиди дома. и это, У него может быть такое представление. И какое там развитие? Uh -huh. Только искусство подготовки пищи? Понимаете? Так вот, нужно уже выбирать партнера на берегу, который действительно тоже желает развиваться, расти. Становится взрослым, зрелым. И вот тогда, соединившись, вы точно пойдете по этому направлению. И дети будут у вас классные, и дети будут развиваться естественным образом. Не надо их пинать в спину, толкать в институты, Они сами все, все дороги найдут, они сами все выстроят. Вот а? в той семье, где родители соединились для развития, да. развиваются все. И родители, и дети естественным образом без принуждения. А то дети не хотят учиться, дети не, не хотят то, там, не интересуем жизни, им только давай потребительство какое-то и игры, и все, компьютерное. Нет. Это говорит о том, что семья создана не на этом принципе, не на понимании э, роли семьи. Так, вот это вторая, э, второй момент, это значит семья. Семья, понимание роли семьи, оно нужно вот именно для того, чтобы человек стал зрелым. Вот отец, соответственно, и там к матери тоже будет другое отношение, и роль семьи. Угу. Антон Александрович, а что, вот, например, если сейчас у нас женщина выйти там, возьмите. Угу. Вот если нас сейчас, например, какая-нибудь женщина смотрит или какой-нибудь мужчина и такой думает или она думает, ну какой же у меня незрелый все-таки партнер, ну вот что же мне делать? Я вот стараюсь вроде эфиры смотрю, и на генетическое здоровье записалась и все уже делаю. Вот что, вот а он не хочет, вот но ну ни в какую не идет со мной во все эти процессы. Что мне делать? Что делать? Нужно понять, если рядом с вами находится незрелый мужчина, uh -huh. то нужно понять, что, вспомнив поговорку, что э, два собака пара, то это говорит о том, что вы тоже незрелая. Uh -huh. Как так? Я там развиваюсь, я там то-то-то-то-то. Я столько всего прохожу, и я незрелая. Это он незрелый, я-то зрелый. Нет, друзья, такого не бывает. Uh -huh. Мир очень гармоничен. И рядом незрелая личность появляется только рядом с незрелой. То есть uh -huh. они всегда только вот, вместе. Поэтому, uh -huh. поэтому нужно обратить внимание на себя. А где я незрелый? В чем ты развиваешься? Да, ты много читаешь, много смотришь там. Куда ты ездишь, обучаешься. А чему ты обучаешься? Да, да, да, да, да, реально. Да, понимаете? То есть в первую очередь женщина, ну сейчас вот вопрос от женщины прозвучал и для женщин. В первую очередь женщина должна развиваться именно по раскрытию своей сути, в своем uh -huh. направлении, в своей истине. Именно здесь ее чаще всего и незрелость. Ну, к примеру, к примеру, э э вот, милые женщины, большинство из вас, вот, просто вот после эфира можете посчитать, сколько э, реально женских качеств вы используете в жизни. Честно, посчитайте. Я уверен, даже если вы не честно подойдете, все равно больше 20 вы не насчитаете. <с ranks> а, <с dive> а, их, а их более 200 женских качеств. Вот и посчитайте, как можно при 20 качествах, а у многих, а большинство живет на 5, 7 uh -huh. качествах максимум. Понимаете? 20 ты так уже э, завысил сильно. Uh -huh. И быть зрелой, да нет, конечно. Поэтому зрелость женщины – это раскрытие ее качеств. Потому что каждое качество это ее ресурс. Это, знаете, как будто вот э, просто алмаз, и вот начинает его гранить. И вот каждая грань уже в конце концов, чем больше граней, тем ярче сияет бриллиант. Да. Бриллиант как раз отличается от алмаза тем, что он огранен и на нем много граней. И благодаря этому происходит свечение. То есть, чем больше граней, чем больше качеств в женщине раскрытых, тем больше, но более дорогой бриллиант мы имеем. Вот и пожалуйста, развивайте. И на каком-то вот на каком-то на каком-то десятке новых своих раскрытых качеств, ваш мужчина тоже начнет шевелиться, развиваться, ага. потому что он увидит это. Или, или, или он уйдет, а на его место придет совершенно другое, соответствующее вашему, вашей зрелости. Но это произойдет естественно, легко и просто. Тоже потому верно. что в мире все очень гармонично. И рядом с незрелым мужчиной, надо смотреть, обязательно присутствует незрелая женщина. Так что, милые женщины, простите, но так. Ну да, вот это супер, классно. Вот прям девочкам здесь понравилось, они нам там отклики давали. Я знаю, у нас тут в эфире не только наши прекрасные женщины, но есть и мужчины. Вот про женщин понятно, да, действительно, надо посмотреть на себя, какие-то женские качества, да, в себе начинать раскрывать. А что касаемо мужчины, вот как понять, что перед тобой зрелый мужчина, который вообще, в принципе, готов к какой-то ответственности, который, ну, вы поняли. Что... Да, да, знаете, вот это вот очень важный момент, угу. очень важный момент. Женщинам необходимо вот на старте создания семьи обязательно глубоко посмотреть. Если в социуме у нас нет этого института зрелости, им да. нет такой инициации, нет таких условий, когда мы можем оценить, то уж когда вы создаете семью, но посмотрите внимательнее, насколько этот мужчина соответствует вашему пониманию жизни, насколько угу. он зрелый. Какие признаки? Ну, первый первый признак. Отделен ли он от родителей или он на родительской соске живет? Под, под родительской крышей используют средства, он, и, родители ему помогают всячески, и, э, да? они ему там купили квартиру, ну и так далее. То есть он не сам создал свою материальную платформу. Он связан тесно, связан родителям. Родители постоянно его контролируют, он постоянно начитывает, он не самостоятельный. Это первый признак незрелости. Uh -huh. Второй признак незрелости. Он не умеет трудиться. Трудиться качественно. Не просто там бегать с какими-то проектами. Вот я там сейчас, там то, создам то, то, но что-то не получилось, там не подвели, там, там другое а он реально, реально создает материальную базу, базу, на которой твердо стоит. Он умеет трудиться и он материально обеспечен. Ага. Это второй признак зрелости, зрелости мужчины. Третий признак, это когда мужчина очень мудро относится к женщине. Вот. Уважительно, с любовью. Он ее не обижает. Ага. Он не... Он, с ней ведет себя очень культурно, очень вот. тонко. Он бережет ее как драгоценность. Они а не, не разговаривает матом, как говорится, и тем самым утверждает свою, свою псевдомужскую состоятельность. Нет, да, да. это мужчина, вообще, настоящий мужчина, это джентльмен. А джентльмен uh -huh. это переводится как нежный мужчина. То есть, в отношении женщины он нежный. Мудрый, нежный, поддерживающий ее, заботящийся о ней. Вот это вот третий показатель зрелости. И еще следующая ступень уже. Зрелый мужчина готов стать отцом. Вот. Он хороший отец, и он, и он первым скажет женщине, любимый я хочу, хочу от тебя ребенка. Вот это, это говорит зрелый мужчина а не тот, который следом идет за женщиной, она в какой-то момент говорит, радуйся, я бы беременна, да. а он, в общем-то, не готов к этому. Да, Зрелый да. мужчина не просто готов к рождению ребенка, он сам инициирует это, он просит это. Ну какая красота, Анатолий Александрович, я сейчас послушала и про зрелую женщину, и про зрелого мужчину, и думаю, ну где вы? да, ну, Я шучу, конечно, не в том плане, где вы, а, как сказать, настолько это классно будет, если все наше общество перейдет на новый уровень зрелости. Это все зрелость. Это все зрелость. Вот мы рассмотрели здоровье, мы рассмотрели семью. А, ну, друзья, посмотрите, давайте еще возьмем один аспект зрелости. Okay. А, как у нас со временем? Есть еще немножко? Есть. Это общество. Uh -huh. а, сегодняшнее общество, вообще вот пандемия сняла маски и показала, вроде бы одела маски, на самом деле сняла маски, сняла маски с правителей государств, с правителями мира, то есть они, они, оказывается, имеют совершенно другие интересы. Они так. хотят людей загнать в э, э, цифровой концлагерь, по сути. Uh -huh. Почему? А потому что они незрелые и по-другому они не могут управлять людьми. Кроме uh -huh. того, сделав людей незрелыми, еще более унизив их. Так вот, незрелость на международном уровне Незрелость на уровне управления страной, управления городом это та беда, которая создает нам огромные проблемы в жизни. Ну вот сегодняшние события Украины и России, это, это игра незрелых людей с обоих сторон. Понимаете? И так далее, так далее. То есть это все, все вплоть до таких вот военных конфликтов все это, международные все напряжения, гонка вооружений, бряться неоружием и так далее, так далее. Это все создают незрелые личности. Незрелые угу. личности. На а самом что? деле... Вот, весь, вот спектр от самого человека, от его здоровья до э, международных отношений. Все, кругом мы видим проблемы именно того, что Сейчас в жизни правят жизнью, и большая часть людей в жизни – это незрелые люди. Отсюда и такая наша жизнь. Угу. Вот знаете, тут такой вопрос, вот, прям задайте, пожалуйста. Как помочь стать своим родителям зрелыми, постоянно ругаются да, друг с другом? Подскажите, пожалуйста, пишет женщина. Вот Что вы думаете по этому поводу? женщина то есть ребенок по сути хочет помочь родителям стать зрелыми вы знаете трудная задача потому что у родителей есть четкая отговорка яйцо курицу не учит и здесь только один способ становиться самим зрелыми Детям надо становиться зрелыми. По мере того, как они будут обретать зрелость, они uh -huh. будут видеть те или иные шаги к родителям. Они поймут, как им помогать, как им развиваться. То есть незрелый, ну как незрелый ребенок может научить незрелого родителя? Да, зрелость. да. Uh -huh. Нужно стать хотя бы одному кому-то зрелым. То есть, ну вот в данном случае дети хотят стать помочь родителям, так станьте зрелыми, и тогда вам откроются все те инструменты, все те возможности, которые uh -huh. позволят родителям тоже стать зрелыми. Это возможно, не просто, но возможно, поверьте, я в своей жизни это испытал и помог многим вот так родителям стать зрелыми. Это реально возможно, но для этого надо сначала самому стать зрелым. Согласна, и знаете, вот сейчас я пока вас слушала, снова мы с вами уже достаточно много говорим вообще о теме зрелости и лично, и вот сейчас я осознала то, как даже на меня вот и курс ген и генетическое здоровье и вот последний курс зрелость, насколько он на самом деле повлиял и на меня и на мою жизнь, то есть кому-то же кажется, кто-то думает, что вот там, если вот спикеры вот говорят, наверное, они сразу такие, или там сразу к ним это пришло, что какое-то понимание зрелости, еще ну, то есть идеализирует человек, нас, скажем так. И вот я, например, что касаемо себя хочу сказать, что я только на пути к своей да, внутренней зрелости. Я к этому иду, и этот путь на самом деле настолько прекрасен, когда ты нащупываешь, когда ты вот ощущаешь какие-то такие моменты, и ты чувствуешь, что вау, я расту, вау, прибавляется зрелость. Если раньше ты поступила вот так, то сейчас из другого состояния ты уже поступаешь по-другому, мысли шире, то есть в целом границы раздвигаются. Ширин, ты удивительная женщина, я искренне тебе об этом говорю, я тебя люблю, и ты действительно замечательная женщина, и я вижу, как ты развиваешься, вот каждый, и поток жизни, и каждый курс, да. который ты прошла, ты делаешь такие мощные шаги, потому что ты все глубоко принимаешь, очень честно с собой общаешься, и выводишь себя, сама выводишь себя на другой уровень, вот мы с тобой сейчас пишем книгу, uh -huh. друзья. Можем, вот это первое объявление, наверное. Мы с Ширин пишем книгу. И уже написали где-то 8 или 9 глав. Так что она может даже в этом году, я думаю, появится. Так что мы делаем такое Так вот, каждая глава переписывается несколько раз, потому что Шири, Ширин надо созреть, надо понять. Она да. иногда пропадает на пару недель, переживая, прорабатывая, э, усваивая новый материал. Несмотря на то, что она мастер, она много чего сама прошла и многим помогла. И помогает. Но предела развития личности нет. Предела развития нет, личности нет. И я Рядом с ней, общаясь, я тоже развиваюсь. У меня тоже происходят свои инициации, свой рост, свое развитие. Мы вдвоем растем. Вот пишем книгу и растем. Пишем книгу и растем. Какая красота! Благодарю вас, Антон Александрович, за такое вот теплое сейчас радостное какое-то сообщение. Мне очень приятно. Я сама, вы знаете, как вам отношусь. Очень вас люблю, уважаю. Безумно счастлива, что в моей жизни вы есть, как мой наставник, потому что действительно я учусь. То есть я вот, вот прям учусь с каждой главой, вообще с каждым нашим общением я вырастаю. И вот сейчас давайте... Хотелось бы подытожить наш эфир, потому что очень многие тут спрашивали: а когда курс генетическое здоровье? Да, я хочу, я уже готова стать зрелой. Все, давайте. Объясните, расскажите, пожалуйста, когда, что, чтобы вот людей направить? Ну, у нас запуск генетического здоровья состоится 30 мая. Mm -hmm. Будет неделя такого предварительного, так знаете, как вот абитуриентов готовят, неделя подготовки для вхождения в курс. И с 6 числа, 6 июня начнется сам курс. Он длится недолго, он будет закончиться где-то в конце июня, но это будет, конечно, замечательный процесс, тем более мы сейчас, мы провели уже 14 потоков, сейчас будет 15 и он обновленный. Мы его переработали, мы его упростили, мы его облегчили, стало еще легче все проходить и так далее. То есть это будет уже вообще песня. Мне вот сейчас мы готовим это, мне так нравится этот курс вообще, а в новой mm -hmm. редакции тем более. Так вот, с 30 мая вся информация есть и в Топлинге, вся информация есть на сайте, так что знакомьтесь и принимайте решения. Но я еще, Ширин, наверное, мы еще одну новость скажем, что да. мы, Ширин, мы, Ширин, задумали провести осенью в октябре, где-то в начале октября поток жизни, совместно будем вести с ней вдвоем поток жизни. Вот такой вот процесс. Ой, как классно! Я вот в таком, знаете, нереальном предвкушении, как и в тот раз, я помню, когда я собиралась на поток, знаете, вы же помните, у нас был эфир, я даже его вот когда пересматривала, я его вела еще, будучи в октобе. И вот у нас был эфир про поток жизни, про штока. И я вот вижу, что я там, вот у меня было такое состояние предвкушения, что что-то изменится. Я вам даже покажу, знаете, у меня есть дневник благодарности, в котором я всегда прописываю какие-то свои вот, ну вот, благодарность за то, что есть и за то, что уже будет. И я там написала, Антон Александрович, такую фразу, за то, что будет, то есть я еще тренинг не прошла, я написала, я благодарю Бога за то, что я попала на тренинг Антолия Александровича Некрасова который изменил мою жизнь полностью на «до» и «после». Так вот я и не получилось. Знаю, так и получилось, да, я не знаю, как я это написал, почему это ко мне так пришло, да, что я вот прям пишу, на «до» и «после» поменялась моя жизнь. Обратите внимание, друзья, как она правильно поступает. Она уже благодарит за будущее Да. И это И это работает. Мир сразу по-другому относится. Он вкладывает тогда такие силы, такую помощь оказывает, что это обязательно состоится. Никакие, никакие препятствия не будут, ни финансовые никакие. Человек обязательно получит то, что он захотел, Потому что он уже поблагодарил за то, да. что будет. И вот сейчас мы, скорее всего, мы проведем это в Туркестане, вот этот поток жизни в начале октября. Так что задумайте, сделать сделайте жизнь до и после и приезжайте вот. на этот поток. Ну, классно! На такой вот такой доброй, теплой ноте хочется вот сделать такое общее намерение, что все, кто были в эфире, все, кто будет смотреть записи, чтобы... Я хочу, чтобы каждый человек действительно выходил на новый уровень своего развития, на новый уровень своей зрелости, становился внутренне цельным, становился внутренне, знаете, таким вот... Солнышком, как сказать, но ну, настолько вот это такое ощущение у меня сейчас от жизни. Но ну, у меня сейчас в прямом смысле прям, ну все, она вот прям идет, она так как песня складывается, и мне так радостно от этого, что я хочу, чтобы у каждого был такой опыт, поэтому ждем вас и на потоке, ждем вас и на курсе генетическое здоровье будет нам очень радостно вас видеть. Да, до потока обязательно пройдите курс генетического здоровья. Обязательно. Это позволит поток пройти очень глубоко, очень глубоко. Угу. Хорошо, благодарю, Ширин, благодарю. Благодарю вас, обнимают, все пишут, благодарю, благодарю. Много очень благодарности посылается. Давайте, Анатолий Александрович, до связи. До связи. На связи, пока-пока. Ой, спасибо, девочки, господи, такие вдохновляющие комментарии пишите. Прям выходить не хочется, хоть читай-читай. Оставьте под постом, пожалуйста, эти комментарии. Прям пропишите, сейчас я пост сохраню. Столько теплых слов. Прям радостно. Все, целую. Ну, пока-пока.